Друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, к авторским стихам и песням нашего канала. Доброго всем здоровья! А сейчас вы, вам буду предоставлять возможность вы послушали очередные мои стихи Итак, внимание Ну вот я сейчас вам прочитаю стих такой подобающий уже весеннему такому зову Вот Называется стих Утренний полет гусей Скребется мышь Под половицей В печке дрова Тихо трещат А над деревней Вереницы Гуси летящие Кричат Их крик порой Замысловат Летят в простой Синеве Довольные Теплу привзято что радостны радостный они вдвойне, крылами действуя проворных, Густей нелегок может путь, Но их полет весьма упор, Гусей с дороги не свернуть, На восходящем солнце поне, Красивый под зарю полет, Полет гусей в блаженном тоне, Искрыв копей. Бойко поет, Где их и родной, К своим местам они летят. Не нужно места им другого, Другого гузи не хотят. Гусей исчезла, вереница, Полет скрывая горизонт, Умолкла мышь под В печурке газет, Огонек. Спасибо вам за внимание, друзья мои, подписчики, гости и неравнодушные к авторским стихам и песням нашего канала. Спасибо вам всем огромное за внимание. С вами был Алексей Доктор Леш. Всего хорошего. Пока, пока, пока.